Всем привет! С вами опять я, Буянчик. Что я вам хотел сегодня, ребят, рассказать. Сегодня я, ребят, поговорю о тех людях, которые мне очень нравятся. Первый кандидат, это такой человек, это Юля Аришева. Вот, заходим к ней на канал. Она снимает интереснейшие видео, видеоблоги. Вот. Вот у меня тут всякие разные видео есть. Вот Сначала, например. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Арешева, и вы смотрите мой видеоблог. Сегодня я бы хотела вам рассказать о творчестве скульптора авангардиста Вадима Абрамовича Сидура. Он интереснейшая личность. Вот, ребят, такая классная девушка рассказывает, так интересно все, прям, блин, вообще не знаю, не нравится. Дальше, кого я вам рекомендую посмотреть, сейчас. Если вы, как его плохо знаете английский, например, и хотите его изучить, есть такая девушка, как Анастасия Кузьминка. Сейчас вам посмотрю. Она рассказывает много. Добрый день. Вижу вас рядом со мной, значит, вы уже задумывались о том, что пришло время начать изучение иностранного языка. Еще да. надо поехать бы в страну. Языке. Да, запросто. Правда ведь? Правда. Когда мы Короче, слушаем с вами можно песенки на иностранном языке, язык, наш хорошо. слуховой аппарат привыкает к тому, что Он мы хорошо. осознаем Он уже хорошо. звуки. Нравится, звуки звуки нравится, иностранные, да? да? Мы уже начинаем различать, нет, где вот началось то, слово, где смотрю, оно закончилось. То, что я подписан на такой канал. Вот. Также у нас у меня есть тут девушка Даша Дав, которая хочет похудеть. И она вот тоже запиливает свои ролики. Все. Мне вот это больше нравится. Так, это такой ролик. Привет, меня зовут Даша, и это первая неделя моей худеющей рубрики. Нет, я не на диете. Про диеты я еще расскажу потом. Сегодня я хотела бы показать вам она свою Но ну, и... ну, не то, чтобы хотела, но так интересно, будет просто честнее. Так, на самом деле я очень стесняюсь показывать себе белье, потому что... Ну, я не буду дальше смотреть ну, Показывать вам Сами перейдете там, Подпишитесь на канал Там много интересного снимает Так Кто еще Ну вот, А это для тех кто ездит на квадриках Путешествует много Короче занимается Таким спортом как квадроцикл как, Ну вот вообще любит квадрик вот. И вот он снимает свои поездки, вот пост рыбачий. Вот на золотую вешку он ездит. Первый раз, кстати, покатился на квадрике. Такие ребята... Вступать в этот дуб, кстати... Там... Называется, сейчас расскажу вам. Клуб, как у него клуб называется? Клуб называется АТВ Клуб Проходим. Кстати, это те ребята, которые занимаются именно квадриками. Они, у них походы, там всякая фигня, короче, и путешествуют на квадриках, гоняют везде. Тоже интересно. И еще мне нравится просто я без ума. Дмитрия Шилова. Это вообще кадр просто нонсенс. Я смотрю прям ну. Вот, телевизор не включаю, включаешь его. Смотрю он, или, ролик, мне так интересно. Как он сейчас вот начинается, видишь, он раньше бухал, короче, пил. Еще! Сейчас, он, вот, видите, Еще работай! Вот, вот, Приветствую вас, друзья, на своем канале, на котором. Короче, вот. Ребятушки, если хотите закрыть все свои кредиты за 10% от да. суммы долга, то скачивайте бесплатную книгу по ссылке в описании к видео. Скачали? Смотрим видео. Всем доброе утро. Сегодня покажу вам весь рацион питания наш. Начиная с завтрака да, и заканчивая ужином. Все, сейчас проснулся утро. Раньше он вообще пил, Идет короче, а по первому каналу тоже программа утро. Выпиваем сейчас витаминки. Сейчас покажу этого человека, которому... Еще! Еще работай! Еще. Так, сейчас, минутчик. Это Сергей Симонов. Вот этот человек мне, ребят, честно, как по мне, он мне вообще не нравится. И вот у них, короче, сейчас будет дуэль на боксерских перчатках. И я все жду, когда же все-таки это будет. И вот они сейчас будут драться между собой. Симонов. Кстати, у него канал называется, да? Как он там сейчас я перейду. Ну что? Смотрите, как он добро и позитив. А где тут добро? Тут добра вообще нет, Сережа. Спонсор выпуска канала. Какое тут может тут добро у тебя быть? Будет Каких встреча добрых? в. Добрых а, никаких дел не скажем делаешь. так. Сережа, по поводу всего. спортивного питания. Огромное спасибо. Подтягиваем по ноге, чтобы пачку. вам было все удобно просто мне он просто мне не нравится все ребят что это было ребят не знаю но это был всплеск наверное блядь, мой на мне просто нравятся вот, вот эти люди нравится Шилов Симонов вообще не нравится ну, извини Сережа ну не знаю может кому-то ты нравишься но я мне ты вообще совершенно не нравишься. Я зашил его. Я буду болеть зашил его, когда он будет тебе херачить, херачить, херачить. Тебя, блядь. Короче, вот так вот. Ладно, ребят. Это видео такое. Как просто о том, что я люблю, что я не люблю. С вами был Буян. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.